Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели Интернет-портал радиоцентр Сенгейс начинает свою программу Сегодня вторник, 9 февраля Вчера был китайский Новый год, с чем вас всех и поздравляем Ну и вчера было такое событие неординарное это была новолуния причем считается что это новолуния именно 8 февраля в этом году самое большое такое значительное событие а, в этот день обычно заказывают желания которые обязательно должны исполниться вот вчера я загадал желание и сегодня у нас в студии гость а, прежде чем я ее представлю я бы хотел назвать наши все-таки телефоны. Это 847-226-9956. Потом гость озвучит свой телефон. И поверьте, это будет э, необычная программа сегодня. Ну, также можно к нам обратиться через э, нашу веб-сайт. Это sungatesradio.com э, и задать ваши вопросы или поставить свои комментарии. Ну и теперь я представляю э, сегодня гостя нашего это совершенно замечательная и очень красивая женщина, которую зовут Элла Арвит. Элла, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за добродушие ваше, Михаил. Я не знаю, какая звездочка упала с неба, но я проснулась буквально неожиданно и поняла, что время наступило. А время — это очень честное такое понятие. Бог и время — это очень теплые понятия для меня, как для а, центральной души, как Бог называет меня, которая пришла на эту землю рассказать о чем-то очень искренним, красивым натуральном и живом о душе, mm -hmm. здоровье, времени, ну, не... понятиях таких, как а, цельное здоровье. Очень интересная передача, может быть. Может быть, мы на это да. с... тему поговорим. Обязательно. Так. Ну, дело в том, что... Во-первых, все те наши радиослушатели, которые слушают нашу программу, они понимают, мы об этом неоднократно говорили, что человек – это комплексное, так сказать, создание, божественное создание, во-первых, и грубо, очень относительно, он состоит из нескольких, будем так говорить, частей. Это то, что называется «Body, Mind and Spirit». С «Body» у нас понятно все. Как, бы как это, раз знаете, нет. Это, это наше, ну, для многих понятно, мы живем, мы поэтому едим, они так скучаем, по, да, по мы что-то хотим. Не, не, не, совершенно нездоровым. Ну, да, ну это да. вопрос каждый решает, так сказать, по-своему. Но есть еще две составляющие. А, По-русски это тело, дух, душа, будем так говорить. А, ну и по этому поводу вот сейчас Элла нам все-таки расскажет. Uh, и мы сейчас будем говорить все-таки о теле Которое, все-таки, вот то, что сейчас Элла сделала Свой комментарий Тело, оно должно быть здоровым uh, Ну что первично? Тело или душа И как вот они между собой, так сказать, внутри uh, функционируют Работают или соревнуются, да? Да Окей, uh, okay. uh, тема довольно uh, интересная Давайте сделаем немножко такой, может быть, смешной ракурс Почему? Uh, я была написана на смешном языке Во-первых, я одесситка во-первых дух одесский всегда во меня живет почему а смотрите правильно на, на, на, я не состязаюсь ни с каким духом мне проще я могу найти себя в этом плане может быть немножко спонтанно почему одесситы спонтанны все такие люди были есть и все таки в настоящее время я надеюсь еще считает себя одесситами грубо говоря у меня медицинское образование грубо грубо говоря абсолютно грубо говоря это та грубая часть меня которая не соглашалась абсолютно ни на что не шла, не хотела, не видела, не смотрела, опять плевалась, опять не хотела, опять сомневалась. Сомнения мне помогли. Что же происходило? Я решилась рассказать, может быть, многим сегодня, кто я есть. Я пришла от Бога. Я буду историческим человеком. Я была всегда историческим, духовным значением для Бога, но наделала дело в прошлой жизни. Ну, извините, мы все наделали делов и в прошлой, и в этой жизни. Что теперь делать нам с этими делами? Хорошее дело. Завязывать. Завязывать с плохими и делать хорошее дело, да? Абсолютно. Это то, что называется на Востоке кармой. давайте говорить... Окей, карма. Мне смешно говорить уже о карме. Почему? Потому что карму я не люблю может она меня даже исторически не любят тоже потому что много кармы уйдет потому что я пришла на землю а зачем такие люди приходят на землю что поговорить сначала я немножко раньше начинаю эти темы потому что а, а, практически я должна была начинать через 15 лет говорить о очень серьезных делах ну почему не пошутить об этом сегодня что ж такое здоровье okay, давайте закончим те откровения перейдем другим на которые может быть наши радиослушатели и согласились здоровье это полноценное сознание что такое сознание? Это в какой-то части св своего тела создания, а, стремления или употребления своих сил. Как вы употребляете ваши силы, и зависит от многих а, качеств, характеристик и назначений, на которые вы пришли на эту жизнь. Сложно говоря. да? Тихо говоря, а, я могу вам сказать, душа это целитель если очень-очень тихо, незабавно теперь сосредоточиться. А, я дочь Бога, я закрыла все эти пути уже, моя душа уже абсолютно свободна, я могу и побалдеть на эту тему, и погулять на эту тему, и разговориться с Богом на эту тему, и мне счастливо. Почему? Потому что он отвечает абсолютно на все вопросы. Это стабильно, культурно и независимо от, от него, от меня, от всего белого света, и как вы хотите, я говорю, и с матерью, и с отцом. Почему же такое... Не знаю Слово предупреждение говорит, что Почему Бог мне это все рассказывает Мне было полезно это знать Хотела я, нет а, Занималась ли я этим, старалась убежать от Бога Почему? Потому что у меня примерно такое было Преданное Предпочтение ничему Для чего это преданное Такое, извините за творения наше А мы никогда не что не верили мы дурачились, мы не жили, поэтому мы уехали от, этих, от этого подарка судьбы, который нам не нужно было иметь в той стране. Теперь мы приехали в эту жизнь, мы приехали в Америку, мы уже немножко привыкли к Америке, многие уже э, заскучали даже. Бог говорит, что пришло время, Бог говорит, что пришло время становиться на ноги. Не обо мне нужно говорить, я уже закрыла это все, я очень здоровая, ничем не, не питаюсь, кроме любви от Бога, меня балансирует на постоянной основе, у меня здоровье отменное. Но я живу на другом организме, вот о чем я бы хотела бы заявить. То есть, Элла, я вас, простите, перебью. Давайте мы все-таки поговорим, вы знаете о чем? О здоровье нашем. Мы обозначили, еще в прошлом году обозначили о том, что мы вот вот, -вот должны какой-то начать такой так называемый путь. клуб здоровья, или это путь к путь. здоровью, да, путь. действительно. к возврату здоровья, если Ну, и вот теперь уже в планах они уже оформились, потому что планы есть планы, ну, теперь, наконец, их надо осуществлять, и вот у нас есть, у вас, точнее, есть программа. Расскажите сейчас об этой программе, как мы начинаем путь к нашему здоровью, и когда мы его начинаем. Во-первых, я ведома Богом. Ракурс – это возврат к здоровью. Это не предложение, это принцип. Почему это является принципом? Это его завет. Он заведует этим принципом. Что же случилось? Мы не ослышались. Это его вера в нас, что мы поймем сразу правильно и не будем корчить никакие мордочки, и не будем стараться гневаться, и не будем говорить, она истеричка или дурочка, или еще что-то, ей не может быть непонятно в этой жизни. У Бога есть намерение помогать нам со здоровьем. Это уже происходит. В каких кругах? Близких, откровенных. А, мне поменяли полностью многие коды на здоровье. Я работаю на нано, я работаю на кодировке любви. Вы многие еще стоите на свете. Я была там, у меня были предраковые клетки, у меня их нету. Я не принимаю никаких, и никогда не принимала никаких таблеток. Я, слава богу, хорошо жила, и бог меня взял на этот путь, потому что, во-первых, я лечила других людей. Грубо говоря, всегда старалась это делать в правильном смысле, не из-за рубля. Мы имели с ним беседу, почему я? Я откровенно всегда приходила спрашивала, что не что вы хотите? <laughs> или какой-то бредку вам выписать? Вы имеете в виду, простите, что вы все-таки медик по образованию? Я оставила медицину это официально. Вы оставили медицину я, и теперь да. вы занимаетесь... Мне прекратили этот путь. Ага. Это было очень серьезное решение. Мне дали на количество лет на эту выдержку, так сказать. А, я сопротивлялась очень часто все-таки, хотела Бога перехватить переходить на мой путь, чтобы мне объяснял, почему я с Паркинсоном, почему я с Он сопротивлялся тоже, так же, как его дочь. У него есть упрямство. Он mm -hmm. тоже еврейский мой папа. он также стоял возле меня и тоже показывал мне на, на мою немножко глупость в, в этом плане. Почему? Потому что сложно перейти на такой путь. Где ты Всю жизнь стояла на чем-то, на чем тебе казалось правильным. Это очень сложный механизм, когда ты переходишь с одного пути на другой. Это очень сложный путь. Он искал искренности во мне. В этом создании я могла создать все необходимые способы и, и, и не влияние на ситуацию, не влияла на ситуацию вообще. Я переехала буквально три года назад, но постоянно продолжала мотаться и говорить, боже мой, зачем мне это нужно. Сама не отвечала себе на этот вопрос. Но преданно ходила сюда, на более комьюнити-бейс программы и радио. И в Аризоне у меня была практика, которая мне разрешала постоянно уезжать, которая все равно любила. Что я любила, я не знала. Я любила помогать людям, вот что я любила. Но способы и мерки поведения в медицине совсем другие, чем то, что Бог разрешает знать автоматически говоря, он мне помог понять глубины своего сознания uh -huh. и понять, что такое возврат к здоровью. И, и, и даже к этой теме подойти нужно было время. Понятно. То есть теперь получается, что после такого гайденс, после такого направления, которое вам дал Господь Бог, вы решили вот эти знания, так сказать, в жизнь применить и начать вот эту вот программу, которая так и называется «Путь к здоровью». А в чем она заключается все таки Во-первых, это завет. Моя душа пришла в заветном сознании. Что такое завет? Я не могла не найти. Это в отместку тем, которые думают, что карма — это хорошая часть пути. Это как раз уход от кармы. Карма безнадежна. Завет тебя бережет. Что же включается в завет? Бог берется за тебя, но он берется за твою душу, а душе нужно приятное отношение к себе, достаток в доме, ответственность. Он учит эту душу, душеньку, любить себя и ближнего. Религии это абсолютно нет. Это отношение к нему. Он говорит, не любите меня, любите себя. Что же происходит? Очень сложно, особенно в этом году, 16 год, очень серьезный год. Что же этот год требует? Мы начали с того, что вы начали рассказывать, что такое шестнадцатый год. Это кодовый год. Двадцатый будет примерно какой-то как шестнадцатый. Это Бог мне заранее уже говорит, это мать говорит. И, и Бог говорит, не завершите понятия. Во-первых, все расписано уже. Эволюционные коды – это коды здоровья. Я ими владею. Как мы будем говорить дальше? Например, я уже это делаю что же это значит у бога есть возможность спонтанно вернуть здоровье человеку как он захочет влиять на эту ситуацию я например на данный момент даже спрашивать его не буду потому что это не начальная точка. как меня вели я могу рассказать как я подошла к этому моменту очень просто во-первых нужно перестать бежать это раз если возвратиться к здоровью нужно хотя бы найти вздох и сказать ага нужно открыть глаза это два Три. Это, вероятно, нужно прислушаться, они говорят, слушайте меня и верьте. Нет, вероятно, нужно прислушаться и рассказать себе, а готов ли я на это? Стоит ли мне начинать вообще этот путь? Если да, что же следует из того пути, который приведет вам Бога, который будет отвечать, он будет главным врачом у вас, что же это будет? Что мы сегодня говорили, вот сегодня интересное было. Я провела когда-то в своей молодости три года в родильном доме. На третье я ушла. Когда одна сумасшедшая решила, когда уже головка была в промежности, запихивать ее назад. Это был последний шаг. Да. Тогда я ушла из, родим... из родного, родимого дома. Я вернулась потом рожать своего ребенка туда. Но это был другой этап. Мнение вот какое Бога было. Как мы начинаем дышать? Между прочим, с Богом очень красиво горит на все эти темы. Такое уютное чувство, когда ты с Богом, он рассказывает теперь уже нашедшему себя человеку. Забудьте, что я медик. Да не, не важно, мы все пришли себя уметь лечить, все, абсолютно все. У нас есть автоматическая часть нашей души, я уже вам правду говорю, о том, которую никто вам не расскажет. Есть автомат в душе, который умеет лечить себя. Это, между прочим, лучше, чтобы Бог помог. Это я вам сразу говорю. Не ищите это, забирайте очень много времени и денег, пока вы это найдете. Я имею это. Я умею, я знаю, я хочу, и я всегда буду на этом этапе стоять. Почему? Пусть я не буду рассказывать об этом сегодня. Но Бог рассказывает, что такое первый вздох, который делает ребенок. Это протоновая сила, которую, не буду рассказать дальше, потому что это очень секретная информация, протоновый вздох, за тебя уже Бог должен дышать. Иногда ты уже не знаешь как. Ну просто остановись на минутку, чтобы он мог подойти к этой близкой себе душе. Не к нему, близкой себе душе. Хорошо, если к нему. Таких не надо вообще уговаривать. Эти сами найдутся. Но, к счастью, мы еще упрямо. Есть еще мать. Есть еще... Кроме отца еще есть мать. Что же мать делает в нашей жизни? Она поддерживает наше сердце. Есть два биения сердца. Дорогие любимые, послушайте. Есть два биения сердца. На второй удар мать направляет наше сердце никогда не думайте что у нас автоматически что-то работает я уважаю вас достаточно чтобы не говорить вам дрянь не работает нам помогают жить но когда наступает смерть от нас отошли как происходит этот процесс умения жить это очень красивый процесс я бы пригласила вас в наш прекрасный центр где михаил и Рита давно работают, стараются. Они любимые Богом дети. У него слово «дети» всегда есть. У взрослые у него, мы все равно дети. И держит эти двери открытые благодаря своим теплым сердцам. Меня Бог сюда привел и сказал, переживи все, не убегай к американцам, останься с русскими, помоги, дай им немножечко воли. Пусть не знаю, что это возможно, потому что мое сердце все время хочет убежать. Люди злые, я вам скажу честно. Я жила вне русской иммиграции. Я не отказываюсь. Это мои корни, никогда не изменюсь. Но сложные, очень сложные, недоверчиво Я знаю, почему недоверчивые. Он мне рассказывает откуда корень этого недоверия. Мы другие. Вот Майкл спрашивали Михаил, откуда спричал ДНК? Я только американцы могу спричал ДНК. Вряд ли я русским смогу. Да. Uh, есть такое понятие, есть программа, которой мне доверил Бог. Да, я хотел как раз-таки вот э, у вас, вам задать такой вопрос. Дело в том, что вы э, на Фейсбуке э, вот последнее время говорите о э, spiritual DNA или спиритуальном ДНК по-русски. Духовная, а, по духовная ДНК, если по-русски. Духовная ДНК, да, совершенно yeah. верно. Вот духовная ДНК. Ну, понятно, что такое ДНК. Это способ духа да, а поднять почему, себя. А почему духу? Ага, вот так. Способ, да. способ, для а чего, скажите... спросить меня, для чего? Ну, Чтобы вас, вас соединиться с душой. Так. Оттуда исцеление. И открыла есть, уже суть. То есть нам получается. Невозможно нам... русским. Нет, не, я не, сейчас не об этом говорю. То есть теоретически, да, нам надо как бы начинать По-человечески это нормальный выход из всех кругов. Ну хорошо, вот. Я люди... нашла этот путь. Я понял, но ну, вот люди захотели прийти сюда к нам в центр, во-первых, спа спасибо большое, что вы назвали наши имена, а мы пытаемся, вы назвали да, моё? Да, да, мы пытаемся как-то соответствовать. Так вот, люди пришли в этот центр, и вы планируете здесь принимать людей, делать программы, Бог делать какие-то там просит. лекции, Я... семинары, да. а, мы сейчас немножко коснемся вот этой самой программы, но они пришли, и что вы можете предложить, скажите? Бог будет предлагать. Ну, понятно, Бог, да. но тем не менее... Что же, что же он угу. в состоянии сделать? Так. Как я нашла, так и он найдет. Отношения с теми людьми. Я не напрямую буду говорить с человеком, почему люди-звери немножечко в этом городе. Я никогда не отдам свою душу, но я дам свое сердце. Как же это будет? Мое сердце — это кандует. Uh, uh, у меня есть официальные данные, мое сердце измеряли, где, где через это сердце говорит Бог, душу я не дам. А для тех, которые будут а, назначены на путь spiritual DNA, это будут а, другие разговоры. На этом пути, где стоят немножечко озверенные люди, недоверчивые, некрасивые, не умные я никогда не дам свою душу. Сердце, пожалуйста, я проработала медиком очень много лет, сердце мое всегда откровенно, открыто, и поэтому Бог ко мне и пришел. У меня будет сердечный разговор с этими людьми. Как же найти здоровый путь? Если он им нужен, я бы ему достоинством сказать, без этого невозможно жить. Будете оставаться злыми, некрасивыми себе и окружающим, и считать всех вокруг себя неверными или виноватыми. Это наш исторический путь, он записан, я не злая, я просто говорю откровенно от Бога мои знания, от ангелов-хранителей, которые со мной сейчас стоят, и Ванга, все святые. Это код на жизнь у нас. У нас украли Бога, у нас не было выхода, нам пришлось уехать из своей любимой родины, нам пришлось присоединиться к этой стране, и мы никогда не открылись. Те люди все равно имеют сердца, они все равно имеют души, они имеют смысл, нет. То есть я буду помогать им найти смысл. Это дело легко, давно и порядочно. Я практикую этот метод уже шесть лет. Я не открывалась широко, я шла на тех, которые хотели, и они находили меня сами, но это первый раз, исторический момент, когда я предлагаю это всеобщее, и буду относиться к этому грамотно, как же грамотно, я буду откровенно говорить Богу. Будут советовать, что же этому человеку полезно делать Элла, Не я... категорически, не то, как они хотят, полезно делать Понятно, Элла, скажите, ну, я не сомневаюсь о том, что люди, которые будут слушать наши программы Которые сейчас слушают и будут слушать записи на Ютубе, на Фейсбуке, кстати Все программы у нас записываются И ваши программы с вами, они всегда вызывают какой-то интерес Интерес, необычный интерес, потому что то, что вы говорите, оно как, как бы не принято в нашем, ну, что ли, мире, оно как бы может быть непонятно. Я ответственна. Вот. Ответственность э, ⁇ это такая, так сказать, хотите сказать, вещь, которая непонятна может быть с многим, но люди тянутся, почему? Э, да в каждом сидит человек, чего скрывать. Каждый все-таки хочет, но боится. Бояться откровенно. 16 год э, ⁇ это год ответственных действий. У Бога не считается их стремление, которое очень тихое. Deeds, Бог говорит, когда я читаю uh, программу Spiritual DNA, deeds, that's what matters. Это то, что Бог разрешает им знать тем, которые откровенные и желающие себе помочь люди, mm -hmm. некоторые скрытые души. Вы знаете, ä, до сих пор, ä, когда мы с вами вели программы, я всегда называл ä, номер телефона студии, мой номер телефона. А, ну, пришла пора, наверное, все-таки, чтобы люди, может быть, звонили вам напрямую, а не в Сан-Геис, или не мне. Так С может быть, вы озвучите тогда номер телефона, да. по которому можно у вас задать вопрос? Вам? Ошибка это не будет. Шестьсот два пять У меня иногородний номер, но я живу в Чикаго. Шестьсот два пять Для чего? Для тех, которые желают не просто поговорить которым необходимо быть себе близкими, я уже не говорю верными, которых э, жизнь тревожит, у которых есть мнение о том, что не все правильно идет. Очень часто люди говорят: так интересно, закрань, э, я, я не закрою, наверное, никому рот когда, когда люди говорят, э, и, и, а Бог говорит сначала, поговорить тихих. Есть тихие. Что ж такое тихие? Они говорят, а у меня все нормально. Они в преддверии чего-то. У многих будет перемены они в чего а, в преддверии они каждые 15 лет меняется путь это непременно это необходимо каждые 15 лет они или находят или теряют еще глубже себя на поверхность им очень тяжело выйти это механи... меня это это тревога у людей только потому что они зашли туда где они не должны находиться они не живут на поверхности на глади своей жизни Тех гладить нельзя по головке. Мне нужно откровенно говорить, чтобы они сразу, сразу, сразу, сразу пять шажков и они поднялись на правильный путь. Mm -hmm. Я владею квантовым ключом, который разрешает мне это делать. Я одна в мире. Эллад, разрешите, я повторю ваш номер телефона. Дорогие друзья, если вы хотите задать свой вопрос Элли, узнать, когда начинается занятие, то вы звоните по телефону шесть ноль два пять семь один ноль два тридцать девять. Это прямой телефон Элы. Если вы все же хотите поговорить, э, как-то и задать свой вопрос в центре Сангейтс, то это восемь четыре, семь, два, два, шесть, девять, девять, пять, шесть. Вы можете также задать свой вопрос по скайпу. Это Сангейтс, солнечный оборот на конце буквы С. Сангейтс один ноль восемь. Эла, ну, мы можем сказать, что у нас начинается занятие, когда, в каком месяце, и как часто это будет занятие что проходить? предложено Богом? Я откровенно только могу говорить. Я имею право только-только на сугубо откровенное отношение ко всему к этому. Предложена программа такова. Раскрывать тайны нет смысла, нужно становиться здоровыми. Тайно я бы не открывала бы людям, а просто практически показывала, насколько легко можно найти спокойствие. Покой и радость. Это то, что людям необходимо на сегодняшний день. У меня это автоматом уже выработано. А, радость людям нужна. Ш а, клуб здоровья, вот то, что родители называют, мать-отец-родители наши. А, с ага. древних веков люди всегда собирались. Сев сегодня компьютеры нас зовут. Что же сборы бы эти давали? Во-первых, это непременно отношение к себе. Я должен и обязан, я себе полезен должен быть. Нужно собираться на встречи. Бог просит буквально о минимальном вложении, капиталовое вложение на все на это для людей. Минимальное. Бог, у нас разговор с Богом на эту тему уже полтора месяца. То есть раз в месяц. Во-первых, вы будете видны Богу. Если вы определитесь на почту, я себе буду позволять помогать себе и не критически относиться ко всему, что происходит, просто любовно, любовно к себе. Для чего вы живете на этом свете, если не любить себя? Я уже не говорю о ближнем, да-да-да, зачем разлуки нужны, зачем травмы в жизни? За минимальную сумму придите и начните себя любить. Как? Методически оно будет происходить, что в Бога планы входят, это поездки, вплоть до, я видела Майами, я видела, здесь пару озер есть. Каждый раз менять, <как> не место встречи. В, но, в эту да. программу будут входить такие, как бы, типа ретритов, да? Поездки, По типа ретрит, да? встречи, и кто как захочет. Когда уже разрастется эта программа, <как> то, может быть, это будет более часто. Почему одна группа на, на, на это решили пойти? Они определяют себя. Люди у нас умные, они просто недоверчивые. Но они сидят в какой-то домашней коме у себя. Хорошее выражение. Домашняя кома. Сангейтс, радушное время Я считаю своим долгом сказать, что это было бы правильным. Здесь большого искусства не надо, я буду вести. Я буду вести, я стою возле Бога. Если кому-то нужна моя э, электрокардиограмма, где написано, что Бог возле меня стоит, я покажу ее. У меня есть все данные. Мы с Богом готовились на этот путь. Я все время хотела убежать с этого пути, я буду честно говорить, потому что люди наши крепко, тяжело, ненамеренные. И это непредставительно, это глупо и не предпринимать чего. А потом спрашивают, почему? Когда они уже прибегают ко мне, действительно их жизнь сколотила в какой-то позорный э, сундук, так они уже все. А, а уже Бог не хочет, уже этому человеку нужно дожить эту сумасшедшую свою жизнь. И потом их разворачивать. И меня найдут на другом круге уже, когда у них закрутится это уже в более сильную сторону добрую. Элла, вы знаете, у нас время нашей программы подходит к концу. Мне хотелось бы вам задать один такой вопрос, достаточно сложный и философский, наверное. Ну, как вы сможете на него ответить? А почему, вот скажите, нам все-таки так сложно жить? Мы не хотим хорошо. Мы не хотим, мы хорошо. Не хотим хорошо. Почему? Может быть, хотим? Кто-то хочет? Мы мало хотим. Но не получается? Не получается, потому что не с того конца хотим. Да? Есть два хотим. Знаете, как, как говорил Жванецкий, когда не очень хочешь, то не очень не получаешь. Ты ничего не получишь. Есть два хотим. Мы с папой говорили, на хотим тоже. На одну хотим. Они уже стоят. Ну, на, хорошо. То, на хорошо хотим есть намерения о которых мы только что говорили хорошо стоять тоже нужно как в одессе говорили грузины на привозе мы хорошо стоим mm -hmm. так что пожалуйста разгружайте свои нервы принцип какой любовь существует в мире я обожаю обожаю мой путь я обожаю я обожаю. Мои родственники все здоровые. Меня я служу народу. Мне, меня, мне, мне лучше. Мне не блаженно. Мне абсолютно не блаженно. Я сняла статоскоп и начала другой путь. Я слава Богу, слава Богу, и а, естественно а мне мама, окей, okay, кто-то спросил uh, Бог меня просит спросить у людей, почему, окей, okay. многие, окей, okay, я расскажу правду. Я не ходила к Богу по одной причине. Я не хотела услышать, почему 6 миллионов э, евреев погибли. Я боялась подойти к Богу, который не берет якобы души. Мне Бог объяснил, почему. Если кто-то хочет, я не буду на радио говорить, это, это принципиально. Если кто-то захочет, они не слышали себя. Они пошли не в ту сторону. То же самое, что мы сейчас предлагаем людям понять. Никто не слышит себя. У каждого маленький Гитлер сидит в голове сейчас. Наследие, которое мы получили за то, что мы не хотим. Тебя тоже не хотели, никому не доверяли, слишком были доверчивы. Чему? Глупому началу своему. То, который мало хочет, это эго. Оно не бережет. Если вы спрашиваете своего эго на постоянной основе, думать вы умнее кого-то, я извиняюсь. То есть, полагаю так, э, исходя из такой известной всем поговорки, история себя повторяет. Э, если такое событие, как э, очень и очень печальное, как Холокост было, оно, возможно, еще раз будет? Не будет. Не будет. Не будет. А если люди будут. Не э... будет. Не будет. Uh -huh. Я вам скажу, как исторический человек, не будет. Для чего я громко сижу и кричу. Взывая каждой душой сегодня. Ну, тогда тем более, тем более, все-таки мы э, должны это все понимать. Но это очень интересный момент. Мне было бы самому интересно, в общем-то, послушать, как вы это ну, Бог объясняете. говорит, но люди бьются. А, скажите, Бог говорит, люди бьются, а биться некрасиво у Бога. У, у, у живых умов, у живых, не мертвых, которые сидят на, на, на черством начале своем и грызутся, они загрызают себя. Зачем им Гитлер? Они сами себе враг. Бог хочет прелести у человека, Бог хочет э, разума. В первую очередь разума. В наших русскоговорящих нету разума на самом деле. И у меня не было достаточно. Но меня любили сверху. Моя, моя, у Бога была цель превратить меня в ту настоящую еврейку, в которой есть смысл. Но, но в данный момент всем позволено. В данный момент всем позволено. Разрешите себя. Просто разрешите себя. Подумайте. Станьте на правильный путь. Я взываю к вам. Где ваш разум? Хорошо, большое вам спасибо. Все-таки мы можем, ну, так примерно обозначить первый наш такой, что ли, класс или первую такую встречу именно в направлении клуба или здоровья, или вот направление путь к здоровью ну, в каком месяце это будет в этом месяце это был будет просит или? не делать слишком много лекций слишком умных сидят здесь и будут задавать коварные вопросы пока достаточно. No. Right? Okay. я по его разрешение поставила э, на интернете пару лекций значит мы можем оговорить но это не, не считается здоровым путем это просто для тех которые умнички которые все-таки знают э, есть категория людей которые умеют понимать глубокие моменты э, и это предписанный путь для них значит я буду служить двум путям, я шла с Богом по 48, а есть, которые нуждаются в здоровье в первую очередь, которые недостаточно умные и глупые тем, что не принимают горст, они лечат себя своим нездоровым умом. Им нужно повернуться, повернуться необходимо, это, это бессмысленно продолжать вот то, что вы, вы творяете, нужно стать на правильный путь, как цельного здоровья, цельного отношения к себе, цельного правильного отношения э, можно добиться только если вы регулярно приходите на встречи, на этих встречах будет Господь Бог присутствовать, зачем много говорит, Бог будет влиять на каждую душу, будет давать это каждой душе абсолютно все, зачем грубо говорить. У, у лекций есть а, пару лекций на 20 марта назначена встреча а, на 17 апреля код жизни да, на 20 марта помогите мне миша не помню какая встреча а, ну... да но это Пос... надо надо посмотреть у вас это все написано да а, и это будет где-то да, в середине в середине марта то ли 14 mm. марта мне казалось нет? 20 марта 20 марта да? Uh, то есть вот такая дорогие друзья первая встреча целый орбит состоится у нас в центре Санкт а, я вспомнил бог нече квантовые часы квантовые часы uh, и, и код жизни квантовые часы будут uh, это, это очень сильная информация это это, это, это квантовая физика и, и исторически говоря как жить в этом плане это очень сильная информация uh, там просто дают там не берегут здоровье там для другого качества людей. А для здоровых это папа говорит, больше для здоровых. И как влиять на свою жизнь? Это не не связ, это не это свято к здоровью. А клуб здоровья это методическая встреча на, на постоянном уровне, где ботанический сад будут встречи, ботаническом саду на озере, в Круз можно поехать, в Майами. Предлагайте, предлагайте, мы, мы откроем эти двери, мы откроем соз, сознание, мы создадим что-то вместе, предлагайте. А, да, давайте не забегать вперед, давайте уже регулярно. И по принципу, если какая-то душа требует помощи, пожалуйста, я открою свое сердце. Пусть Бог вас бережет, я с удовольствием это буду делать, с большим удовольствием, здесь есть место, где мне, я с удовольствием пришла сюда, пожалуйста, звоните мне напрямую, и я уверена, что мы сможем договориться о дне и часе и, и, и оплате. Хорошо, дорогие друзья, наша программа подошла к концу, вот напоследок буквально я объявлю еще раз, напомню номер телефона Элла Арбит, это 602. Пять семь один ноль два тридцать Еще раз шесть ноль два, пять семь, один ноль два, тридцать Ну, и если вы хотите поговорить с целый, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Если же вы хотите задать вопрос мне а, или назначить апоитмент, то это по телефону восемь четыре, семь, два, два, шесть, девять, девять, пять, шесть. Ну и, Элла, большое вам спасибо, как всегда, было очень интересно, и эм, я не сомневаюсь о том, что мы продолжим, во-первых, эти программы, поскольку у нас обычно э, очень образованные наши радиослушатели, они задают вопросы, мне это нормально. Так что мы будем продолжать э, вопросы, э, ну а на сегодня спасибо еще раз вам, и до новых встреч спасибо вам и дорогие души станьте теплее спасибо спасибо